Друзья, всем привет! Мы решили поехать на Азов, то есть в Счастливцево, на горячий источник. Конец февраля, конец зимы. Надо отпраздновать тем, что можно искупаться. Масляная неделя, поэтому купаемся. Купаемся у нас в Украине. Радон здесь. Замечательно. Возле трубы жарко. Хорошо вот здесь. Хорошо вот здесь рядом. В этом вот лягушатнике. Мне кажется, даже быстрее милитополина гильдеры, чем макимов. Рядом снег, который еще не растал не растаял. И хочу показать народные умельцы. Рисует. Погода сегодня прекрасная Здесь плюс шесть Ветерок небольшой С Завтрашнего дня идет в ряд похолоданий Поэтому мы как раз попали в такой день Потом вам покажем озов. Там вдалеке Азов.